Привет! Вы на канале Спай Николь», И сегодня мы приехали в Хамей Агаш Это спа с бассейнами, минеральной водой, саунами Сейчас мы в бассейне с горячей водой Это минеральная вода Ой, как хорошо, а тут тебе вода делает массаж в обычный холодный бассейн тут пока никого нет но я впервые туда зайду семья фантастиков. Сейчас я их покормлю, покормлю и узнаем, что они кушают. Мы так устали, напарились, накупались, что очень устали. Отдых был классный. Всем поехать сюда и покупаться. Всем пока.